привет всем всем привет братва сегодня у нас 9 декабря сегодня мы выехали на металлокоп как обещали вернулись на то же самое место ну сейчас будем смотреть по погоде вроде все хорошо Единственное, конечно что как грязь но здесь на железке вроде чистенько плотненько нормально ну сейчас приступим а по ходу пьесы будем там что-то уже показывать рассказывать так пацаны это место где мы в прошлый раз закончили рельсу вытаскивать вот она это место. Ну, это, грубо говоря, середина нашей походки. А может и не середина. Вот она та траншейка. Сейчас мы еще ее тут подпрозвоним Олеха. Мало ли. Повторочка рельса. Вот. И дальше пойдем. И также все включаемся, как нормальные сигналы. Записываем, показываем. Все, пацаны, тогда отключаемся. Начинаем мы археологические раскопки. Давайте. Так, пацаны, нашли мы немного металла, костылик, костылик, какой-то это, как соединитель, Соедините какой-то, такую -то ямку вырыли, ну что-то долго копали, конечно. Да, грунт липкий, да, грунт Ладно, продолжаем. Так, пацаны. столь долгое время поисков мы вроде как бы нашли какой-то более-менее сигнал а вот так какая-то мелочевка попадалась сейчас тут глянем что, может, что интересно это жмых. и жмых попадается угу. не знаешь может это этот соединитель как тут Ну то что за трамбоуна капитан так не приподнимается. Да, нет. Да, похоже, просто... Че? Как бы, как бы не на рельсы. Рельсы? Да нет, это не рельсы. Рельса, она как-то это... У что-то тяжелое. Так, а ну-ка, такая... По-другому немного идет. Как зайду с тыла. С тылечка. Да, на самом А, ну как бы это как мы находили. Да-да-да. Это похоже. Так, сейчас я отсюда не Лопата. Лопата, устала уже пипец. Да, да, да, это она. Да. А сколько мы ее тогда 17 килограммов или 17 или 14 килограммов. Ну что, парни, это уже нас побаловала находка. А то правда не было ничего интересного. Пока бродя... Ну как, мелочевка попадалась. жужилка Интересно одно. Вот таких, короче, сейчас 10 штук. Едем быстро, сдаем бабки на карточку и донатим на коробке. Надо еще прозвонить. Да. Видите, аж аж солнышко вышло от такой погоды, от такой находки. Солнышко вышло. Под ручьем вода в тачке. А до тачки ледники. Так, ладно, мы отключаемся, продолжаем металлокоп 2021 декабрь 9 девятый 9, 9 пацаны сразу же включаемся потому что походу повторка у нас ну может не повторка может повторка но что-то похоже но чтобы не было это радует, потому что там уже видно что лежит металл и длинный, и длинный. железная дорожка радует Предки нам оставили. РЖД, спасибо. Тебе. РЖД. Предки оставляют добришка. Длинная. Длинная? Да. А, не, Вот, А, ну да. Слышь, она может просто лежать вверх ногами. Да, может быть. Ну, сигнал там может еще, походу? Ну, будет. сейчас и там прозвоним. Что нам стоит? Что нам стоит? Роем как эскаватор. Драгоценный килограмм отлазит Что она не шевелится даже это представь за сколько лет тут вот, блин все пацанам покажу за сколько лет тут вот, кусок ржаччины это вот столько на орджавелов блин я еще когда был маленький мы здесь с братом бегали уже железки не было это был 90 наверное восьмой и Отличная находка. Отличный результат. Блин, да почему это... она так ржавчиной интерес фу, блин, этой покрывается? Ну, а ты полежи 20 лет в земле, <свист> и мы ржавчиной покроемся. <свист> так, <свист> ладно, что, пацки? Ладно, это потом будем отбивать. Да, все мы отобьем, все дальше ну, покажем. Ищем дальше сигналы, ложим туда. Вот еще рядышком попалось, чтобы вы понимали, вот она яма. 2,5 метра, не знаю, что тут попалось. Ну тут у Степана хороший грунт, тут песочек, мне там жужелка. А, что опять этот серомарганец? Ой, ну, серомарганец. Тяжело, да? Ну это же он что пудох. Да, черный. Ну кидаю, возьмем его, пускай лежит. Сейчас, я вякну, да, давай, газани посмотри, посмотрим что-то. Ладно, глушанем пока. Да. Пацаки, блин, сигнальчик неплохой вроде, вроде бы неплохой сигнальчик. Ну да, нормальный сигнальчик. Ну да, по этой стороне мы на другую сторону перешли, по этой стороне больше такого хлама именно, каков, блин. Вывозной. Вывозной. Так, отключаюсь, дальше продолжаем. На этом же месте, пацаны, еще один сигнальчик. Сейчас смотрим, что там. А земля как пошел, ребят. Давай, самое главное, это, сухая. Руйся, за ройся. Земелька сухая. Первая планка, что ли? Да не, она была. Не а планка, но... Металлов. Не, не дай себе, какой. Не планка. А, толщина бодрая ну. Но... Слушай, хороший вес, ну-ка. Так, дальше это место прозагондируем. Так, братва, короче, ходили часа, наверное, час-полтора ходили. Ну, мелочевка всякая попадалась, не стали заморачиваться снимать. Нашли более-менее нормальный <кх> сигнал, подрыли, что-то уже нормальное. Давай, Степан взяли сходили за ломом потому что лопата уже бедолага вот-вот скоро но что-то это похоже вот на такие те планки которые мы доставали слышно ну, если она здесь есть значит должна быть и вторая. их на везде попарно меняли видите а? какой шмандела так ну, продолжение следует. Так, ну что, камраты? Нашли сигнал неплохой. Тут кусочек планочки нашли. Первый раз за все время. Не знаю, еще что там. Подрываемся. Сейчас на место напоролись. Думали, ну там сейчас пойдет. А там детские, как-то, банки. Какого-то лобзая выкормили. То есть вторая вторая Бутерочка. вторая полпланки. Это вот за все время мы нашли два вот таких куска. почему там еще даже удивились, что. М -м На, подожди, я сейчас пойду. Вот, вот, Костры вижу. Вот. И мы даже удивились, что почему-то не попадаются, нифига планки. Хотя здесь они должны быть, видите, не надо копать. Видите, вот лежит красавчик. Опачки! Это о чем говорит? Это зрение еще нормальное. На, забивай сюда костыль И все Все, зашел так. Все, продолжим попозже что, Так, ну что, братва Металлокоп сегодня закончился Прошерстили Поискали Вот наши сегодняшние находки Три таких планки Которые весили от 14 до 17 килограмм. Ну там лист Кусок неплохой, такая мелочуха створка, блядь, с чего-то. Ну и вот такая вот мелочь. Ну вот эту мелочь сейчас в мешок сгрузил, я тащил сюда. Да? Кроме вот этих трех планок. Ну Вес армана там, ближе к Полтиннику. Сейчас мы решили, что поедем на металлоприемку. Это все дело сдадим. Ну и там вам отчет уже предоставим. Ну вот, да, еще кусочек входит. мотка с моточками медиаки Так что я считаю, что сегодня металлокуп прям удался нормально. Походили, побродили, <къем> развеялись. Сейчас пойдем на приемку задим И вам уже отчет выложим По количеству килограмм, по количеству денег Ладно, пацаны, давайте Так, парни Вот мы на металлоприемке сдали Ну, примерно мы такие поняли По весу 72 килограмма Это за сегодня мы подорвали По 23,80 металл Вот так, чтобы было понятно 1600 рублей Вот за сколько мы? Грубо говоря, часа за 3-4, за да? да ну, так. Вот, часика 3-4 походили. Вот. И руб 60 а, накосили. А что? А как вы думали? Вот так вот бабки зарабатываются. Главное, что походили, размяли булки и все. Бабки заработали. Сейчас поделим. Так, что там снимем? Вот он, там, металлоприемочка наша, куда мы ездим. Ну все, что. Как говорится, подписывайтесь на канал. Прожимайте лайки. Дальше будет интересно. Есть одна инфа, но мы сейчас ее пока вам не скажем. Мы ее вам скоро скажем. Вы охренеете. Все. Так что подписывайтесь. До новых встреч.